Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Михаил. Скажите, пожалуйста, вам понравилось мероприятие? Да, мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Много нового узнали о графологии, о специальности специфики, особенности почерка, ну, в общем, море интересной информации, очень mm -hmm. здорово. Скажите, благодаря новой информации Вы будете применять свои знания теперь уже? Да, конечно. И где? но мне кажется, это универсальные знания, их можно применять не только в профессиональной сфере, да, вот о HR сегодня речь шла, вот, мне кажется, также это можно использовать даже и в личной жизни, можно посмотреть на свой почерк, тоже много чего узнавать о себе. Мне кажется, сферы очень много. Скажите, а Вы посоветовали кому-нибудь такую информацию? Я думаю, да, потому что графология в России, к сожалению, как я узнал, не настолько развита. И я думаю, что я буду ее рекомендовать всем людям, которые встретятся мне, кому это может быть потенциально интересно. Спасибо большое за интервью. Спасибо Вам. Провода.